В стенах Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла встреча с режиссером Салаватом Юзеевым. Мероприятие проходило в рамках ознакомления студентов с известными личностями культуры Татарстана. И поскольку кино это самый такой нейтральный и близкий всем язык и язык, который всех может сплотить, соответственно, поэтому в связи с этим пришла идея сегодня пригласить известного татарстанского кинорежиссера, который работает и на татарском, и на русском языках. Пришла идея. Салават Юзеев. Салават Юзеев – современный татарский драматург и режиссер. Последние годы он посвятил разработке нового уникального жанра – татарометражки. Это короткие комичные истории, в которых отражены татарский юмор и ментальность. Если рассуждать, что мы хотим донести, это встает вопрос вообще искусства как таковое. Но я скажу так, чтобы... Люди испытали удовольствие, чтобы им не было скучно. Может быть, они посмеялись. Вот, ушли от злободневных проблем. Татарометражки Салаваты Юзеева прошлись по всей стране от Ханты Мансийска до Анапы и вернулись в стены Казанского федерального университета. Теперь, в преддверии дня рождения Габдулы Тукая, студенты и ФМК не только стали ближе к татарской культуре, но и узнали о ее новых направлениях. Веста Хобер, Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.